С вами Day". и сегодня мы а? будем делать шоколадный попык. У нас есть белый шоколад, мы будем его растапливать и <с. добавлять вот такие красители. Будет цветной шоколад попык. Даренька? Да. Ну что, Жизнь. начнем? Да. И растопим шоколад этот, да? Да. О, это а -а -а! Итак, распаковываем. Оп, есть. Я его уже ломаю. А запах какой! Даже скушать мне Да. Так, Арина, держи. Угу. Слушай, давай добавим черный шоколад, как подложка. Вниз черный шоколад, а сверху белый этот, и уже позаливаем пигменты. Да, Варин? Давай. Итак, готово у нас, да? У меня Все, давай растапливай. Да. Белый шоколад растоплен. Теперь сделаем его цветным. Давай, Арина. Начнем с какого цвета? С я, красного? Я, я, я желтый. А я красный. Ты с этой стороны начинаешь, да. а я с этой, да? Так, сколько капелек? Наверное, капельки две, да, или три. Так, так смотрим. Папа, я могу Надо быстро, потому Папа. что шоколад застывает очень быстро. Давай капельки две. Раз. Два. Два. Не, наверное, все-таки три. Хотя такая масса, я лучше 5 сделаю. Четыре. Вот. Вс, я 4. Теперь я желтым. Теперь я размешаю цвета. Пау! Как солнышко прям, да, па? Да, да классно, какой-то мед. Да. Приближенная, да, к нашему да. цвету поприт. А ну, посмотри, похож по... на желтый, да, Рим? Да. Похоже. Все, этот цвет готов. Следующий цвет какой у нас? Следующий. Теперь мы залили красный. Пап, скажи, ядерный. Угу. Да. Так, смотрим, что был похож на С цвет похож. Бы, похож. Да, Похож, да. Хорошо, размешай. Переходим. Следующий цвет у нас. Оранжевый. Алина, давай четыре капли, я думаю, достаточно. Да. Ой. Раз, два, три, четыре. это сначала выглядит как красный. Да, ну мешай, посмотрим. А Абракадабра. Ой, Какой немец. классный, да? Угу. Красивый цвет. Так, Прям как в радуге. Да, так поп нас -а -а. на основе радуги и делался. Так, давай посмотрим, соответствует или нет. Да. На оранжевый похоже? Да. Угу. Вот так, похоже. Все, так, третий цвет у нас готов, дальше идем. Теперь добавляем зеленый. Интересно, какой же зеленый получится? Чуть-чуть, Арина, надеюсь. надо совсем чуть-чуть. Аринка, размешивай. Давай. А Ну-ка, вот он Какой красивый. Цвет. Много, конечно, не похоже, но Ой, у нас шоколад зайдет. застывает. Надо быстренько а -а -а. помешать. Мешаем, потому что он застывает. Да, да. Так, Ари Аринка. Становится. Да, Аринка, быстрее, быстрее. Нам надо и срочно вот заливать Вот, как раз формы. он бледный. посмотри, какой красивый. Все, помешала, да, Арин? Да. Так, давай следующие цвета. Следующий. Итак, синий. Сколько капельек? Давай три капельки, так, так как у нас пупыт такой светло-синий. Так. Я думаю достаточно три капельки. Так, вау, за класс! Да, Он как похоже, небо. Да? да, ну ка капыт наш. Мне кажется слишком бледный. Как, как вот этот? Как ближе к зеленому, да? Да, давай еще добавим. Давай еще добавим. Савати. А то как зеленый. Давай я добавляю Миша, не останавливайся, потому что шоколад Давай еще две капельки. Окей. Так, два. О, пошла масть, да? Да. Ну, в принципе, Похоже уже, да, что-то? Похоже на правильно? Да. Нет, еще надо? Да. Давай еще. Одну капельку. Давай. Все, все, все, все, все. Где капельки <смех> добавили, я думаю, вот синего надо больше. Mm -hmm. ну, вот. Давай, мешаем. О, похож, похож, похож, похож, похож уже, да? Похож, вот. У нас фиолетового нет, так что мы смешаем э, голубой и красный, смешиваем и у нас остается последний цвет и будем заливать да так добавляем сколько капелек давай одну сначала не давай парочку капель так и еще вот. Их, ну давай красного пару капель так он не, он не вылазит а хотя Есть. вылез все так, давай и размешиваем. размешиваем никакой же цвет получится? Эм, О, прикольно, да, такое? в принципе... ловишь не, да? Ну, <связь> <связь> в принципе, Знаешь, нормально. Ну, да, но, смотри, вот похоже, похоже на фиолетовый? Чуть-чуть. А что, похоже, да? Да. Да похоже, да, нормально сойдет. Размешно заливаем, Арин. Да. да. у нас готово. Итак, все у нас готово. А теперь будем заливать? Да. Так, подготовили попытку. О, кто-то уже на пупы вот, тил, нажимал. Итак, Аринка начнем с красного да Да. Так, так. первый цвет у нас красный так еще чуть-чуть не торопись уменьши напор так меньше меньше не так дави не так дави арина еще. подожди пусть выравняется отлично все я думаю красный цвет достаточно не давай еще чуть-чуть еще чуть-чуть сверху Где? вот сюда по центру Чуть-чуть, сейчас он выровняется. И вот так проведи полосочку. Так. Теперь оранжевый цвет. Теперь желтый. Давай, Алинка. Арина, какой сейчас цвет заливаем? Зеленый, я О, уже почти залила. Отлично. Все. Так, какой мы цвет сейчас заливаем? Сейчас мы заливаем синий. Так, ты так быстро все делаешь. Но я профиль. Ой, профиль в Инстаграме? Нет, я раньше работал на кондитерской фабрике, делал тортики. Не ожидала. Да. Все, все, все, все, все. И у нас последний цвет, сейчас, Арин, какой? Фиолетовый. Давай, заливаем фиолетовый. Все цвета залили, сейчас ложим в холодильник. Давай, Арин, понесли. Понесли. Пока папа пошел ложить в морозилку наш пупыль, я хочу делать такой же пупыль, только без попыток, и это для него будет сюрприз ладненько заливаем теперь я сейчас разложу мармеладки по цветам и залью их вот этими э, вкусными вот вкуснятиной так. все мальмеладки готовы теперь наливаем добавим мандаринчиков для папы, и зовем папу. Папа, иди ко мне. О, Рюк, я положил в морозилку. Ну что это? Это ты сделала сама? Да. Вот это крутецкий такой, Попы. А можно понажимать? Ну, если не, спать А, он только еще, только приготовили, надо, чтобы он застыл. Давай его морозилку положим? Давай. Хорошо, классно, вот это ты классно сделала. Все, сегодня. Вот тут чайком сегодня хорошенько по... Попытимся, да? Наш Попыт заморозился, и сейчас папа пошел за ним. Аринька. О, привет, пап. Вот я наконец-то достал наш шоколадный Попыт. А теперь посмотрим, что у нас получилось. Он полностью заморозился. Можно я его выделю? Давай. Так, только давай аккуратненько. <связывая> так, чтобы не поломать. Давай. Так, я вместе. сама. Давай вместе с Красным начнем. Ну, давай сама. Интересно, получилось или нет, да? Да. Это очень сильно заморозилось. Скажи, тяжело. Ага. Как мы его вытащим вообще? Давай по полосочкам, да, сначала. Первая полосочка у нас. оранжевая. Есть. Оп, оп, оп. Одинка. О. Оранжевенькая. Ты середины достала. как это у тебя так получилось? прикольно, а так далее. А можно как... попробовать или все? Подожди. Ага. Вот. а можно я? Подожди. Последний, последний, можно я? Да, давай. Послед. Так я а пока месяц раскладывай, как. Ага. Используй еще две Мне сразу. так уже хочется попробовать. Так классно получилось. И все. последний, давай. Аккуратно, аккуратно. аккуратно есть! давай Давай теперь разложим. А теперь посмотрим, как настоящий. Да, да. Точь-точь! Точь-точь! У нас получился шоколадный пупит, Арина! Да, давайте попробуем! Вы видите это, да? Хотите попробовать? Я уже пробую. Давай попробуем. Давай, я желтый хочу. А я буду синий. А ну-ка. Вкусно. Как замороженное мороженое, скажи? Как палочки фикс, да? Нет, это мороженое из попыток. -ита. Mm -hmm. Итак, мы шоколад... Вот в шоколад добавили красители, да? Uh -huh. Положили в морозилку. И у нас получился практически такой же попыток. Но только намного вкуснее. Uh -huh. mm -hmm. Хотя я не пробовал, резину, а ты не пробовал вот этот? Я uh не... -huh. Нет. Может, давай попробуем? Uh -huh. uh -huh. Ну ладно, ладно. Mm -hmm. Очень вкусно. Угу. Ариночка, попыт вкусный, но на языках все равно остается. А -а -а -а. Итак, попыт -ит у нас получился очень вкусно, да. удачно. С вами был. Красный день. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки всем. Пока-пока. И ждите наши новые видосы. Да, они очень крутые. Пока. Пока.